Держи его. Говорят, умер. Скорее! Они говорят, что убийство. Пусти, мать! Они должны сказать правду! Что? Мы? Мы не знаем! Он же выбросился из окна. Где? Конторе в конторе у шпёрки. Собака, это шпёрки! Ну, он по этому шперке. Не <с> жалко. Крепкий парнишкой в Футболит. А политический? Неорганизованный. Не то, что его брат. Почему этот парень не у нас? Платбокружной бюро. Это Отто. Пусть войдет. Это ты парень. Мы как раз такого и искали, господин директор Шперке. Ото, Отто. Так значит, на ночлежке вы слыхали, что левые элементы хотят поджечь фабрику Шперке? Пусть они это сделают, тогда можно будет мотить парней. Правильно, Айков. Этим вы окажете большую услугу национальному движению. Сколько? Сколько? Фу, дьявол, такой, как ты, штурмовиков должен быть. Фу, дьявол, такой, как я, начальником штурмовиков должен быть, господин начальник <с штурмовиков. Но, ой, скоро Вы где-нибудь учились? На инженера-строителем. Коллеги. Почти. А это грустные остатки. Но. Теперь все это изменится. Что? Вы знаете фрица Лемки. Встречались в бюро проверки безработных. Спасибо за совет! Теперь оставь меня в покое! Принц! Отстань, мать! Анна, не уходи. Вы сами виноваты. Оставь завтра. А что вы вообще знаете? Собрали, веси, потом и больше ничего. Это работы никому не даст. А головы может стоить. кого? Пусти, мат, ведь это Ота. А я кое что пронюхал. Что ты пронюхал? Знаю, кто виноват. Кто? Тогда подсуд его. У меня для него есть. Кое-что почищем. Кое-что почищем. <смех> Я знаю кое-что почище. Мать! Держан? Итак, заметана? Заметана. Ну теперь держись. Это единственно правильный политика. Значит, в пол шестого. На Ну, а -а -а. Визнер. Да, Визнер. Визнер. С коммуны? Но не с вами. Что? Ну-ну-ну. Чего, голубчики? Доберемся до вас завтра. Тут еще что-то готовится. Угу. Ясно. Ну что ж, говори, не бойся. Визнер теперь наш. Наш? В чем дело? Там доктор Гиршн А Да, господин начальник, удостоверить смерть Ганса Идиоты! Почему мне ничего не сообщили? Я же должен быть при этом. Добрый день, доктор Гильштат. Здравствуйте. Господин доктор, что вам угодно. О, бездельца. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Удостоверить факт самоубийства. Я не обязан вам давать удостоверение. Вы неофициальное лицо. Неофициальное лицо? Так, так. Значит, они решили поджечь фабрику? Надо поговорить с фрицем. Немедленно. Не надо. Мы накроем всю банду, а парню мы в правильном мозге. Слушай, ты должен знать монтеров с фабрики. Пойдём-ка. Они? Итак, ребята, этого Лемка обработал потто. Он запалит огонек внизу. а нашем существовании он понятия не имеет. А мы наверху за по-настоящему. Когда я скажу, пошли, все тут под зерным ходом моментально зажигают и обратно. Лемка схватит и прощай кому а -а -а -а. Сейчас. Итак, смотри. Теперь... Смотри! Смотри наверх! Видал, в какую ты попал компанию? Эту удочку. Идем. Оставь меня в покое. Погоди. А ты не поддавайся на провокации. Им нужен повод для новой жизни. Пошли. Ну вот. Страж, схватил лота. Вот то, вот -то. Ай, черт! Начальник! Ай, ой Ай-яй! Где судья Диберт? Нет ни души. Из-за этого поджога целая суматоха в городе. Да ведь потушили же! Выключи эту идиоткую трубу! Мы создаем новую эпоху в истории, мой дорогой. А история с Гансом Лемке, а? мой дорогой Айков, нельзя же было заставлять меня подписывать насильно. Можно, доктор, можно. Ваше здоровье. При всем том. Надо быть хоть чуточку человечным. Нельзя быть человечным, надо быть политиком. А, -а, -а здравою, господин Студья Алло! А я на кравыкам. Штайдер, Пите, следующий компания. Живо! Живо, Сюда! Я буду! Ничего вы не будете, господин доктор! <связывая> Давайте, ребята! Но, но, не занимайте же место, господин инженер. А ведь старый ящик мог сгореть. До сдачи вами шперке новой фабрики, господин инженер. Тело вообще не двигается с места. Но я нажму направление моей фирмы в Берлине. Называют себя строительной фирмой и не строят. знает, что такое. Враждебный народу торгашеский дух. А мы с этим закончим. Теперь восторжествует порядок и правда. Кирик был охвачен пламенем. Полицейский заметил в пылающем здании людей с зажженными факелами. Один из поджигателей задержан. Это 24-летний каменщик Маринус Вандерлюбе Любе из Лейдина в Голландии, у которого найден оформленный по всем правилам паспорт. А на кого-нибудь перегену свалят? На наш раз Увидишь. Да. окна! Что ты делаешь? Нужно спрятать. гласа и все. Канал-социалисты получили 21 миллион голосов. Пожарных давим на руку. Теперь они нас прижмут. Да, но как же нам быть без них, господин судья? А вот, вот главная выставка! Мы солдаты коричневых коровили! А, мой старик! Господин директор Старкин! А, выше! Выше! Еще выше! <связывающие> Что может сделать один человек против всех? То ему не нравится, это ему не нравится, и все ему подавать. А тюремные правила он наизусть знает. Это настоящий прокурор. Чудной парень, доложу я вам. Объяснительная записка 20 марта 1933 года. Я полагаю, что его фамилия Хедигер, и что он швейцарец. Здор, он болгарин по фамилии Димитров. Номер 8085. Каких только книг он не требует. Дитриха, Шефера немецкой истории, Гетте, Байрон, Шекспир и мемуары Бисмарка. Тоже это номер 8085? Какой-то профессор. Говорят, что он поджег Рейхстаг. Он композитор, а? Шевелюра, <звёк> Похоже, что это музыкант. Ну, теперь с музыкой кончено. Они его порешили. нам заявить. Кто? Этот. Зразит его под лица. Проходы ему не дают, детишки рабочих. Будь доволен, что о тебе никто ничего не знает. вандалю. Ванда ванда ванда ванда Я тоже ничего не хочу знать. Эх, мать. Аганса-то нашего. Ах. Все теперь пропало. А. Мать! Я, может быть, работу получу? Через фашистов? Кто теперь получает работу? Фух! Я не могу здесь дольше оставаться. Ну и что же? Что же? Соловья баснями не кормят. А ты пошел бы свидетелем на процесса поджога Райстага? А -а -а. Я клянусь, господин начальник! Виноват, господин президент! Накануне поджога Райстага. Э -э, рабочие здесь подготовляли восстание. Они были вооружены железными палками. Я их видел. И клянусь! Я говорю сущую правду. Вот деньжонок бы на дорогу. Иди к Мартенсу. А все-таки наша взяла. Мартин. Фу, дьявол! Политика портит характер. Мы его не испортишь. Не увидели бы его здесь. Он пройдет подвалом. Безобразие, что мы его выпустили, ведь процесс неизбежен. Да? Мне это говорил судья Зибер. Старый педант, законник. Итак, Ровенгамф, поедите на 6 и берете на себя маршрут прежний. Кайзер, штрассы, бисфорд, класс, Станай, шлем, садик и хвост. Все. Вы хотели устроить фрица Лемки на новостройку. Это сделает мой заместитель, я еду в Берлин. Надолго? По-видимому. А как же процесс? Вернусь. Я назначен комиссаром правления моей фирмы в Берлине. Получил телеграмму. Господин комиссар, поздравляю! Спасибо, спасибо! <со> <со> <со> запрещение вас не отсюда как она была указана в акте о вскрытии так это старка, старка. Стол. стол а что вам собственно говорят мне нужно все это дело не говорите здесь об этом могут услышать дорогой ленке э, дорогой ленке вы очень порядочный человек но только я прошу вас не впутывайте меня в это дело это какой-то какой-то массовый стихос людей после подсога Рейхстана. Да, ну, доктор, ну, я очень сожалею, но больше сказать ничего не могу. Доктор, ничего не сказал. Ясно, фашистов испугался. Черт, с ним? Я хочу узнать правду. Почти! И подобные люди могли свободно разгуливать здесь Берлине. Читаете, товарищ Найдер? Все это предположение. Еще точно не установлено, кто он такой. Господин директор, куда прикажете поставить стол? О, пожалуйста. Вот, господин комиссар. А, туда, к окну. Его личность будет, несомненно, установлена. А то, что так поджег он, это ясно. Ломит. Кости ломит. Я уже отвек от работы. А ищи футболист. Это совсем другое дело. Ах, вот как. Захвати -ка с собой десяток. А. История. Об отжоге Рейхстага. Правда. Не нужно Черт. мне ли правда? Учиться тебе еще надо, парень. Не говори с ней так грубо. Слава чистовке! Свободу Дмитру! Опять свинство! Ну я все умерзавца поймаю и тогда прощай. А что ты об этом думаешь? Я ничего не думаю. Правда все равно не узнаешь. Для этого слишком маленький человек. Я футболист передавать нельзя. Нет. Письма свои он все подписаны. Георгий Димитров, Георгий Димитров, Георгий Димитров. Но ни одного их протокол. 1 июня следствие закончен. Но Фокт еще не готов, поэтому он им мстит. Наручники велено укоротить 17 июня 1933 года. Нечего сказать. Надо к рукам прибрать весь футбольный клуб. Елен, возьмись ко фрицам Ленке. Уже три месяца, как мы дали ему работу, а он еще у нас. Он должен сегодня вступить к нам. Зарабатывает в Надо бы его убрать. Пригласи меня танцевать. Ах. Иди, иди, это надо. Алло! Здорово! Ты что здесь делаешь? Надо же людей посмотреть. А ты? Надо и мне людей посмотреть. <свист> <свист> и в барабанке. <свист> а. <свист> Эй, вы, иди, и все, что же вы не играете? Пойдем потом к нашему столику. Не хочу я с ним изнасиловаться. Что? Муппи, <смех> Анна. А что там? У меня другие заботы. Ready. Prêt. Что это тебя там, мать? О, ничего. Черт возьми. Ловко сделано. На обложке история культуры. А внутри коричневая книга. Ну вот, я опять в Берлине. Тебе, старина, я не очень-то доверяю. Но для вас, господин начальник, я... В огонь пойдем? Без дерзостей! А то у нас найдутся другие средства. Как же показывать на процессе? На каком? Нет, не на процессе, а их Там я знаю, что говорить. Дело Лемки назначено к слушанию. Когда же? На 22 августа. А ведь это послезавтра. Проклятие, чуть было не забыл. Ведь у меня лежит повестка. Что же, вы выступаете? Как уговорились? Ну, конечно. На меня напали... А поджоги, А поджоги я ни слова. Ладно. Сделано. Да и нам не интересно, чтоб вы засыпались. Чрезвычайно благодарен, господин начальник. Здравствуйте, мастер Кленков. Вам письмо. Не ржейно немножко побыть у вас. Я должна идти на работу. Угу. Советка! Советка! тебе нужно явиться на процесс. Все-таки. Завтра ты им должен сказать, что завитов газов поубили моего ганца. Потому что он знал, что за пассивные деньги делаете на фабрике шперки. из за войны вы погубили моего ганца. Мать! Все для войны. Поэтому Айков сегодня прилетел на самолете из Берлина. Прилетел сегодня, чтобы дать ложные показания. Завтра. Ну, понятно, господин прокурор. Понятно. Доктор Гирч, это тоже может поклясться со спокойной совестью. А? Кроме того, не так уже важно, видел ли действительно учитель Веберганце Лемкин и видел Петерса. Или же видел директор Шпторка Петерс и не видел Ганса Лемпе. или же видел Ганса и не видел Петерса. Да, но обо всем этом надо договориться. А, понятно, момента поджогера из всем ясно, что с вами представляют эти подонки. Что у них только преступления, поджоги, взрывы, заговоры, убийства, и об другое. Кто не минуется по поводу Димитров Харьев, то Ганс, Лемке, Петерс и так далее. Не будут соблюдать тишину, они будут удалены из зала, так же как публика. Свят... Клянусь, перед Клянусь перед лицом Всевышнего. Говорить сущую правду. Говорить сущую правду. Ничего не прибавляя. Ничего не не скрывая. Не скрывая. Господин комиссар, к сожалению, мы были вынуждены оторвать вас от ваших важных служебных обязанностей в Берлине. Так вот, господин свидетель. Ну, вы знаете по поводу нападения 23 февраля 1933 года. Я могу повторить только то, что уже рассказал начальник Робенкан. Так во всей Германии, такие здесь, эти подонки заранее подогналяли восстание. Уже 23 февраля. Передай дальше. Кто убил Ганса Кто убил, кто убил Ганса И тут я получил сильный удар по голове. А вот сюда. Одно из этих железных палок. Дальше я ничего не помню. Было ли темно? Было ли темно? Совершенно темно. же свидетель утверждает, что поднял спустя он нас узнал на фабрике шперки по железным палам. Я отвожу этот вопрос, он излишен. А почему свидетель был ареставлен? На-на! Случайно? Ну да. Случайно. Я бы хотел... Вы не получили слово. Хотите. Свидетель Фридс Лемке. Я хочу вас запросить вторично. <звы> Я хочу вас запросить вторично. Может, теперь вы нам поможете раскрыть истину? Дело в том, что остальные обвиняемые так невиновны, как и мой брат. Советую вам быть поосторожнее. Возможно, вы сами Виновны. Больше ничего не знаю. Ваш брат Ганс Лемке покончил с собой 25 февраля в 1 часов утра. Он выбросился из окна. Ничего не знаю. Это установлено врачебной экспертизой. Как вы знаете, против вашего покойного брата Ганса Лемке и его сообщников Конста, Лейда, Парча, Леймана и скрывшегося Пейтерса было возбуждено дело о покушении на убийство. s'assemblés ici pour parler de l'affaire de l'incentre la du Régétal. Pour parler, pour agir. Vous savez que le gouvernement du Reich avait jusqu'ici remis tant qu'il avait pu l'ouverture du procès. On n'osait pas faire sortir cette affaire au grand jour. Eh bien maintenant, nous apprenons que l'ouverture du procès est fixée au 21 septembre. Cette décision-là, camarades, c'est l'opinion publique mondiale qui l'a arrachée. Les expiés sont dans les chaînes et ils vont aux mains des menottes. Вот так и вы не знаете, то есть я не в ночь, а в Подготовляли восстание 27 февраля, а? Нет. То так, вы подожди. Нет. И так заметано. Завтра ты едешь, блядь, ты свидетеля. Ну и свинья же ты, от -то, от -то. А вот почему я пью с тобой? Потому что все мы... Люди. Свидетель! Свидетель, что ты знаешь? Мне-то не знать. Не старайся знать слишком много. Все еще стою прямо. Господин директор Штай на вашу выпивку я плевать хотел. Отто, отто, не старайся знать слишком много, слишком много это. Сколько бы человек не знал, все равно недостаточно. Говорит один мой приятель, а он лично знаком с фохтом, судебным следователем. Лично. Фохтом! Фохто делает карьеру! А истинного ожида! Этот покажет, братья. А что в мире? Буду тысячи лет. об этом говорить! Об этом говорить! Тысяча лет! Внимание! Внимание! Мы находимся в Лейстеге, в здании государственного суда. Необычайное напряжение царит в зале, где идет процесс исторического значения. Под конвоем полицейских в зал государственного суда ходят Впереди Маринус Ван дер -Любе. Иди, сейчас будет говорить Димитров. Замечательный третий вопрос. Кат Ван дер Людде с кем-нибудь о подготовке и осуществлении Ich frage weiter. Warum hat man denn mit diese ungeheuerliche Verbrechen gegen die deutsche Arbeiterschaft begangen und wenn? Lass diese Fragen nicht zu. ich habe Ihnen nicht mehr Fragen zu stellen. Das ist hier ein politischer Prozess. Da muss ich auch politische Fragen stellen. Also ich frage den Herrn Grafen. Hat er etwas bemerkt, von einem Aufstand der Arbeiter, im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand? Nein. Also das ist sehr wichtig. Da diese Frage für den ganzen Prozess erscheiden ist, beantrage ich auch, Ernst als Zeugen vorzuladen. А я их провела. Кого? Фашистов. Петерс где? Он еще не пришел. Слыхали, Димитрова. Да, да. Очень хорошо. Вот где при плобу услышать правду. Не подогреть для тебя кофе, а? Да? Угу. Подержи-ка. <музыка> Анна, угу. помоги ты мне с Фрицем. Как? Помоги. Ведь ты женщина, а я только мать. У меня другие заботы. Но ведь он тебе нравится? Нет. Да, но... Вот видишь, я политикой занята. Ах ты политик, девочка ты моя. Слыхала Димитрова. Все это должно быть вместе, в человеке. Я не хочу, чтобы он пришел к нам ради меня. К нам? Ну да. Фабрика Шперка горит. Как это случилось? Спроси господина Шперке. Может, они празднуют начало процесса. Процесса? А поджогер их стада. Ах, вот как. Ведь она застрахована. Может, для того, чтобы занять рабочих бандиты. Сперва они пытались это сделать иначе. А Куда ты? Ухожу. Пусти. Ты идешь к Петерсу? Я даже не знаю, где он. Знаешь? Нет. Ты идешь к нему. Да нет. Да вызов полицию. Не выйдет. Без вы ним, чем забыть себе поджигать. Что же мне делать? Все должно быть ты видно. Ты же перед теми, перед Петерсом. Перед Мележ Димитрова! Вот так ты должен был держаться на процессе. Меня ведь и обвиняли. Мы все обвиняемые. Ты должен! Подолкнуть, я должен! Неужели? Ты думаешь, что мнение. Страшно за тебя. Ты не мой! Да, мать. И он тоже. И он, и он, и он. Сильные мои. Никто не виноват, что родился рабом. Но! Айна! Поднимись к нему. Я ему сказала, ему должно быть стыдно перед Димитровым. Иди сейчас же. Дети? Ах, это ты, Анна. Ты к матери? Да. К вам. Почему мне должно быть стыдно, Анна? Я же не могу быть таким, как Димитров. Рис, ну... Но... Послушай. Правда, поджоги Рехстага? Откуда это у тебя? Пятерсбал. Читай Димитрова. Я пролетарский борец. И, следовательно, я не террорист, не авантюрист и не путчист. Пожог Рейхстага произошел в результате политической провокации и политического безумия. И пытается под маской клоуна спрятать свое настоящее лицо поджигателя и террориста. Володь! Как У меня руки держатся. Поджечь? Нет! Другое. Другое. Подумай только, что ты Дмитра растережешь. Почему ты не такой, как он? Завтра передай ему от меня привет. Сяди, с с Трусишками. Трусишка. Открытку ему напишут. Господин Дмитров, держите стойко. Schlöm sie nicht. Dimitrov. Es ist к первому ноября достать подвиг изумпляра коричневых нить. Мы их доставим к Димитрову. Постановление одобрить. Ну что же Теперь ведь он с нами. Весь ли вы книгу тебя? Угу. А как с ногой? Пустяки, пусть только слегка задела. зела. Пошли, пошли. Обнимись. Так. Ты лучше. Людно соображай, Болта. Нет, я так и знала, когда придется сбросить. Ты же ранен? руда, царапина. Я плыву. Мост наверняка охраняется. Но надо все-таки проверить. Подожди, я сейчас вернусь. Ничего, проскочу. Петер ждет там напротив у каменоломника. Он будет рад, чтобы достали коричневую книгу. Петер? Петер велел дать сигнал. А там не следи. Нет, я плыву. нас не видал. Ну как? Ничего. Приз. Спасибо. Ну что там, вы меня тоже из болота выпустили. Нет, ты. Это все равно. Коричневый книга! Взять! Целый склад! <клыш> Хороший лов! Давно уже хотел почитать. Маршман! Марсмат! Марш Два -марш! коммунисты, пожалуйста, пожалуйста! Ага! Ага! а, -а, -а! <клыш> Я тебе покажу, Фриц. Ну, а как твой футбол? Димитров мне его из головы вышиб. Он им говорит правду в глаза. Я хотел бы быть таким человеком, как он. Смелости у меня хватит. Одной смелости недостаточно. Нужна линия, дорогой мой. Смирно! У нас есть здесь кружок для начинающих. Потом. Смирно! Смирно! Лагерь три, комната шесть, тридцать семь человек, карцер один человек, лазаря три человека! Эй! Вы! А! Эй! Палычи! <мех> а ну, попробуй кто-нибудь пикнуть у меня. Стенки поставлю. Поймай меня! А, может быть, вам еще не понятно. Хуж! по лицу. Спокойно, парень. И мы, мы, мы будем судить. А я уже знаю председателя. Внимание! Внимание! Слушайте антифашистскую информацию. Товарищи заключенные, сейчас вы услышите всю правду о подшойке Рейхстага. О и клевете фашистских провокатов. ...в имени трудящихся всего мира Георгий Дмитров... Это он. Кто? Председатель. Георгий Дмитров против голоса обвинений против поджигателей и против плачей убивших... Плачей убивших? Он будь! Фридс, враун! Шефер Герман! Гонсленка! Да здравствует Дмитров! Здравствуй, Дмитров! Что случилось? Господа, Дмитрий Батяки Живи слова не удалили из зала суда. А он на это заявил, что если так будет продолжаться, то я подумаю, приходите ли мне в суд вообще? Весь процесс проваливается. Ну как, взять ее в качестве свидетеля? Просить его Ну он окончательно растерялся, его никто ни о чем не смеет. Я прашиваю! А я спрашиваю! Господа, но это Дмитрий молодчина. Он теперь здесь председательствует. Ну да как же? Теперь такой свидетель не годится. <свят> день, коллега, это нарисовал Димитров. И сегодня передал суду, причем заявил от машины. За психопата и круг свидетелей замыкает. <свят> Итак, вас спасти на неудачный процесс. Нас, А? Ничем вам побольше, если вы не устроились. Мы будем. Что мы будем? И так прошу. Не окажитесь в таком же глупом положении, как я. Оставьте ваши истины про себе, неинтересно. На летено вы покрываете. Die drei Nationalsozialistischen Hauptzeugen sind zusammen im Reichstag gewesen. Ich frage, wie kommt es, dass Herr Carvani hat nur Van der Lube mit Bestimmtheit gesehen und Togler nicht? Herr Frey hat Togler gesehen und Lube nicht genau. Herr Kräu hat Lube gesehen und Togler nicht genau. Wie kommt das? Oh, da. В время нельзя же. Зеуги spielen офисительно митвертайвтой роли. И бегвик вуши дианклаге со злокен зеуги. Не надо было ничего передавать по радио в этом процессе. Этот Димитров! Не будете любезны подписать это? Чёрт побери, я здесь комиссар немецкой революции, а не ваш служащий. Но ведь это еще не такая большая разница. Дорогой мой. Впрочем, вы уже снова освобождены от всей этой нагрузки. Каким образом? Видите ли, вышел приказ об отозвании всех комиссаров из предприятий. Правильно. До свидания. До свидания. Отвращение и ненависть. Все, что у меня осталось. да мой друг политика портит характер это это никуда не годится что мой характер или моя политика Mijn kamp en mijn leven waren ook in de scherpe harten. En dan ben ik daar! daar, Jedes hier von mir gesprochene Wort ist Blut von meinem Blut und Fleisch von meinem Fleisch. Ich verlange hier nicht noch Sympathie, ich verteidige den Sinn und Inhalt meines Lebens. вот ты снова здесь. Восемь дней в кандалах. Ничего. Димитров пять месяцев в кандалах. И все-таки он победитель. Вот. Мы сейчас проведем читку его процесса. Текст у нас есть. И -то, часовые поместа. Давай, давай. <связь> Смотри в оба. Иди. Ничего, мы с вами отдельно прочитаем. Тише, тише! Сейчас услышите исторический эпизод из лейтинского процесса. Я читаю председатель суда Бюнгера. А я читаю товарища Димитрова. А я читаю. Эти собаки и шоколад, и ты напиваешь. Известно ли это в суду? Да, Дмитрий, Читай дальше. А, тихо, а, внимание, Я скажу вам, что известно тихо. немецкому народу, подожди. Немецкому народу известно, что вы ведете себя здесь нагло, что вы прибыли сюда, чтобы поджечь на испытание. Вы в моих глазах мошенник, вместо которого только на виселице. Димитров, я вам строжайше запрещаю вести здесь пропаганду. Вы должны ставить только относящийся а к делу а вопрос. А а а а а. Я очень доволен ответом господина свидетеля. Довольны ли вы или нет, это мне безразлично. Я лишаю вас слова. Вы боитесь моих вопросов, господин свидетель? Что вы тут выдумываете? Негодяй! Вывезьте его! Вывезьте его! Вон! Берегитесь! Попасть мне в руки, не этого суда! Внимание! Внимание! Внимание! Ирина! Закин, трикон, 645 человек, карта, 3 человека, вы заряд человек! А-а-а! Негодяи! Кто брел? Ich erlaube mir, in diesem Zusammenhang, ein Gedicht zu zitieren von dem großen deutschen Dichter Götz. Lerne zeitig klüger sein, auf des Blickes groß sein. Du musst steigen oder sinken, du musst herrschen und gewinnen, Oder dienen und verlieren. Leiden oder triumphieren. Ambus oder Hammer sein. Ja, wer nicht Ambus sein will, der muss Hammer sein. Diese Wahrheit hat die deutsche Arbeiterschaft. Ihre Gesamtheit leider noch nicht verstanden. Jetzt will sie es wohl verstehen lernen. Ich da. Ich bin der Ansicht, dass Wanderlume nicht allein der Eistag angesteckt hat. Wanderlume ist ein unglückliches, missbrauchtes Werkzeug der Arbeiterfeinde. So ist durch eine versteckte Zweibund zwischen politischer Provokation und politischer Fähigkeit der Reichstagsbrand entstanden. Und nun sitzt hier der armselige Faust des Reichstagsbrandes. Mephistus aber verschwunden. In dem Werkzeug haben wir, ich und meine Gesinnungsfreunde, selbstverständlich nichts gemeint. Thank yeah. you. Дмитров оправдан. Оправдан. Дмитров? Не случилось бы чего с ним. Хм. Да. Вы сказали, что мы должны выпустить Дмитрова. Об этом Робенкам передал начальнику. Я знаю. Строительная контора в Штайн Штайнштейн-Дурайку? Хорошо. Ашперкев? А. Оказался настоящий парень. Вот. Демонстрации во всем мире. В Париже, в Америке, в Испании. лопались мы с этим делом. Только помните, вы получили я не от меня. На новостройке недовольство из-за снижения зарплат. Я тут помочь ничем не могу. Теперь они увольняют рабочих. И мой Вилли попадает под это увольнение. Вот вам благодарность. Димитров, ваш прав, все это ложь и обман. Конечно, он прав. Весь мир это знает. Вот посмотри, повсюду демонстрации. Мы добьемся его освобождения. У нас многие говорят, вот каких борцов нам надо. Таких борцов только мы имеем. А кто это говорит? На новостройке говорили Карл и Эваль. инженер Айков тоже начинает колебаться. Газету ведь он мне дал. Он? Он не комиссар больше. Теперь он толкует о национальном единении. Тут ему достается со всех сторон. Рабочие ругают, зарплата слишком низкая, шпарки ругают, зарплата мол, слишком высокая, а начальник кроет Айков потому, что все грызутся. Айков уже колеблется. А ты? Я больше не колеблюсь, матушка Лемки. Будь осторожен, с Айковым дело плохо кончится. Типа. Да что там, начиналось оно тоже нехорошо. Мой галц, таких людей, как Айков, я знаю. Из-за своей слабости они самые жестокие. Доктор Гильши сейчас установит причину обморока нашего коллеги. От боли. Очень Очень снижение заработной платы было сделано в согласии вашего представителя в арбитраже. Да. Как вам и всегда, Герман. Вы разумный человек. Объясните вашим коллегам. Этого не объяснишь. Что? Наше производство? кое такое наше производство? Шперке производится. Они же и шейнера. Морога, спокойно. Господин директор Перки положился на вас. Вы всегда так хорошо ладите с людьми. А ну потише здесь. Шредер, и ты с ними. Скатил что ли, сволочь я такая? Шредер тоже не может этого объяснить. А вот господин начальник Рабинкам... С вами надо было по-другому расправиться. А ну, живо-живо! Недоедание. Димитров, вот это, черт подери. Человек? Как мы все-таки одиноки, а вот он не одинок. Димитров с 15 февраля гражданин Советского Союза. Ничего! как только выйду, Немедленно, как только Почему выйдут. тебя выпускают? Черт их знает. Значит, крестьянину Бюклер. Да. А мать? Ведь она еще не знает, что ты на свободе. Нет, не знает. Значит, сначала к Бюклеру. Твой приход должен остаться незаметным. И уход. Затем передашь все Герману. Все, что здесь происходит. Передаем там, что лагерь вот как стойко держится. Как Димитров, как <музыка> Димитров, Давно пора бы Герману вернуться. Не так легко найти человека который знает, что с Анной. Анна. Она еще не на свободе, а я свободен. Димитров не свободен, и Петр, и многие. Хм? А я свободен. Эх, дорогой мой бюклер, как хорошо все-таки увидеть мать. Она мне кофе приготовит. Спучный кофе. Я муженушка. Еще кто-то. Что с Анной? Что? Он теперь наш. И он знает, что с Анной. Что? Плохо. Что с ней? Что-то надо сделать. Что? то Договорите, где она? В женском концлаге Лихтенгаев. Она избита? Я боюсь, как бы ее не взяли из лазарета и... Кто? Любой мерзавец. Пропускай у них есть у всех. У твоего начальника тоже? Конечно. Пропуск возьми ты и ты ее освободи. Один? Я помогу тебе. Ты? Вот! Достань мне такое трепье! Если что случится, передай матери привет. Два месяца без врача. Поезжай к Гильсону. Да-да, с ним все в порядке. Не видали вы мотоцикл с коляской? Он остановился дома Гильсону, и кто-то вошел в дом. Идите начальник округа. Пошли! Спасибо за лекарство, доктор. Мне бы следовало вам тогда еще сказать правду. Эти кусочки правды, не для меня бесполезны. Существует одна правда, доктор. Вот за нее мы и должны ворот. Вы, видимо, многому научились. Нам всем еще надо учиться и учиться. Посмотрите на Димитрова. Это герой и умен он. А ведь он такой же рабочий, как и я. Доктор, вот все это мне еще нужно будет поглотить... Тогда я буду похитрее вас. Черт, повери! Вас начинаешь бояться. Бояться? Кому надо, пусть те надо бояться. А вы хороший парень, доктор. Вы наш друг. <свят> Что вам, собственно говоря, нужно? <свят> Начальник штурмового отряда Айков, что все это значит? О чем вы думаете? Кто это делал? Это господин начальник. Это неслыханное безобразие. Поехали. Димитров уехал? Только что уехал на автомобиле. В семь часов утра? Только вот чего с ним не случилось. На каком автомобиле? Что вам надо? Австрия! Никто не смеет выходить из комнаты! Нашему брату, что такое Родина? Но это мы им объяснить. Почему вы? После вас все вместе. Всем домом, всей улицей. А взять? Я тебя заткну глотку! Ай начальник, Айков идет! Что? Я тебе еще покажу, сволочь! Не дразните его, вот АТО! Что, Ато? Ведь вы ему только что помогали в этом свинстве. Машка Лемки. Маша тебе вам должно быть стыдно! Ведь это только за фриз. Неужели вы думаете, что Фрид сделал бы что-нибудь подобное в доме вашей матери? Мы же ожидаем здесь Фрид. Здесь? Разве он свободен? Да. Свободен! Все будут свободны. Дмитр на свободе? Да. Да? Надо немедленно выпустить листовку. Дмитро свободен. Знаю. И ты тоже. Чуть не забыл. И я на свободе. И ты. Это все равно. Я... И виноват матушка Лемке. Я не ваша матушка. Вот мой сын Ганс Лемке. Разве он ваш брат? Так зачем вы его убили тогда? Опять факельное шествие. Хлыст, факел и, конечно, война. Вот ваша жизнь, господин начальник. Тебя мама уже била когда-нибудь? Нет. Моя мама говорит, что людей нельзя бить, а дети это маленькие люди. Но есть такие, которые бьют и взрослых людей. Это подлые люди, сказала мне мама. Они убивают лучших людей. Твоя мама хороший товарищ. А кто знает, что его товарищи подлые люди, тот... Вы всегда так прямо держитесь, господин начальник. товарищи, мы!